Сейчас октябрь, и там, в центре Европы, в долине Эльбы, на благодатной саксонской земле, лежит древний Лейпциг. В наши дни его скорее знают по лейпцигской ежегодной осенней ярмарке, собирающей торговые фирмы с разных концов Европы. А 200 лет тому назад, там, на севере Саксонии, решалась судьба старого континента. Сюда были стянуты войска. Император Наполеон сконцентрировал 170 с лишним тысяч армий, единственную, которая теперь у него была. Того, чтобы противостоять соединенным силам возмущенных и оскорбленных им народов России, Пруссии, Швеции, Австрии, а за их спинами всех остальных, кто не хотел более терпеть его всеевропейского иго, После поражения в России в 1812 году Теперь он должен был отстаивать собственную империю, которая начинала рушиться под ударами союзных армий. И в первую голову русские, дошедшие сюда, до сердца Германии, от самых стен сожженной Москвы. Для них Лейпцигское сражение – было поворотом поворотом к победе. Здесь решалась судьба и Европы, и по большому счету России. Конечно, за полгода до этого Россия отстояла свою независимость. А вот теперь на полях Лейпцига решалось быть или не быть Россией великой европейской державой, соперницей соперницей Франции и Англии. Она, если будет победа, станет ведущей континентальной державой Европы. Ее армия станет главной армией старого континента. И имя России будет произноситься не только с уважением, но и с известным почтением и даже трепетом. Ибо Россия окончательно вырвет лавр победы из рук императора Франции. Если же удача под Лейпцигом отвернется от союзников, война затянется, и исход ее станет неясен. Там в октябрьские дни, 16-17, 18 октября по новому стилю, по русской традиции 4, 5, 6 и 7, решалось, кому быть первым и главным в Европе. Мужество войск с обеих сторон было равнозначно. Искусство полководческое было проявлено как императором Франции, так и его противниками. Но победа, победа склонилась на сторону тех, кто был одухотворен более высокой идеей. Идеей свободы. И эта идея в тот роковой для судеб Европы час, она витала над знаменами русской армии и ее союзников. Как бы они ни повели себя потом, когда победа будет исторгнута у Наполеона, они сражались за свободу и свою, и всех европейских народов. Вот почему Длейкерская битва не пропала в истории, в столь богатой истории Европы. Она является центральным событием той кровавой страды, которая шла уже второй год, вызванная властолюбием и чистолюбием императора Наполеона. Оттуда, с кровавых лейпцигских полей, безвозвратно начала наступать в пределы своей милой Франции к полному Сначала в а после провала Прибатора на скалу, посреди Атлантического океана, на святую Егилею. Вот так старый германский город и поля вокруг него стали одним из главных исторических мест Европы. Сто лет назад там был воздвигнут и сегодня монумент, посвященный этому великому сражению. А недалеко от поля битвы и по сей день высится прекрасный русский православный белоснежный храм с золотыми главками куполом, которым по-прежнему идут службу и заупокоенные молитвы